Хорошо? Итак, этот человек, он к нам присоединился. Должна сейчас я проверить, убедиться, что он с нами. Вот, этот человек присоединился к нам. Ну, давайте я немножечко расскажу. Это доктор, медицинский консультант, терапевт. Специализация семейная медицина. Этот человек – член российского научного медицинского общества терапевтов. И еще этот человек такой неравнодушный вообще к тому, чем он занимается. И это член Европейской ассоциации сердечно профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, понимаете, это человек, который к своему делу подходит очень основательно настоящий профессионал своему дела. И понаслышке он знает о том, что не понаслышке знает о том, что происходит, какие тренды вообще в мире сейчас, что сейчас происходит. И поделиться вот своим видением и дать нам ту информацию, которая структурирована, и ту информацию, которая возможно, мы как бы о ней знаем, но вот в таком образе никогда не представляли, к нам пришел этот гость, Варвара Беретюк. Прошу поддерживать этого человека, очень активно работать в чате и отвечать на вопросы. И с удовольствием передаю слово Варваре. Сейчас только технически мы это настроим. И мы все. Угу. Барбара, попробуйте. Слышите как... меня? Барбара, попробуйте. Так. Приветствую, Джинес. Здравствуйте, Анна. Так, вижу по отзывам, что меня слышно. Спасибо большое, Анне, за представление. Я вообще очень рада быть сегодня с Джинес. Здравствуйте, дамы и господа. Почему я вообще захотела, скажем, поучаствовать в вашей большой деятельности? Потому что действительно моя специализация – семейная медицина. Это значит, что я вообще люблю комплексный подход. Мне не нравится делить человека на органы и системы. И когда я услышала от вашего генерального директора Влада Хаджи о том, что есть такая феноменальная компания, которая подошла очень интегрированно системно к тому, чтобы сохранить здоровье и омолодить человека с такими замечательными продуктами, конечно, мне захотелось и узнать больше о GNS и, в свою очередь, вам рассказать о том, что такое GNS, продукты системы ЕС с точки зрения врача. Надеюсь, это будет вам интересно. А начать я хотела бы сегодняшний разговор с такого вопроса. Знаете ли вы, что такое скрытый голод? Есть какие-нибудь идеи, дорогие друзья? Пока вы пишете отзывы, я немножечко отойду от этой темы, подожду вашей реакции. И, Анна, следующий слайд, пожалуйста, я думаю, что все знают, что сейчас население становится значительно шире, ряды наши теснее, практически две трети страдают от лишнего веса и ожирения. Кроме того, что это, скажем так, приводит к комплексам у представителей обоего пола, это вызывает и большие проблемы со стороны здоровья, и это проблема мирового масштаба. Из следующего слайда вы увидите, что... Мало того, что Россия занимает пятое место по уровню ожирения, слава Богу, пока не первое, но тем не менее у нас половина населения, даже чуть-чуть больше, страдает от лишнего веса, что приводит к заболеваниям и сердца, и сосудов, к сахарному диабету, к заболеваниям кишечника, печени и, к сожалению, рака. То есть фактически большая часть смертности в нашей стране вызвана ожирением. С... Если вы думаете, что Россию это касается не так сильно, как, допустим, Соединенных Штатов Америки, или что в вашем регионе это не так актуально, то вот, пожалуйста, следующий слайд ⁇ это официальная информация. Мы видим, что фактически все регионы, ну вот Крымский федеральный округ на тот момент не участвовал в исследовании, свежие данные будут в следующем году, я удовольствием вам представлю их. Фактически все регионы затронуты этой проблемой. То есть вообще есть такая шутка, что калории это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают вашу одежду. Поэтому, естественно, что вот я начала вопрос со скрытого голода, тут я вам сразу же рассказываю, что оказывается мы живеем. К сожалению, так получается, что вроде бы фигура страдает, ожирение есть, но при этом мы продолжаем голодать. Следующий слайд, Анна, пожалуйста. В мире 2 миллиона детей ежегодно умирают от нехватки питательных веществ. Ну, вы их знаете как витамины и минералы, сейчас есть модное название микронутриенты. Материнская смертность в очень большой степени связано с недостаточностью микронутриентов, которые приводят к различным осложнениям. 10% напрямую из заболеваний связано с недостаточностью микронутриентов. Но если вспомните тот слайд, который я вам показывал про ожирение, получается, что к этим 10% надо приплюсовать еще по меньшей мере 50% связанных с ожирением, диабетом и так далее. И мы получим, что фактически вся наша Система здравоохранения напрямую зависит от того, как вы прямо сейчас питаетесь. И это только вершина айсберга. Какие угрозы для человечества вообще есть в настоящий момент в том, что касается здоровья? Следующий слайд, пожалуйста. Мы питаемся очень калорийно. Не был предусмотрен человек проектирован, запланирован и создан для того, чтобы легко на каждом углу покупать батончики шоколадные, булочки, питаться белым хлебом и сахар покупать вот просто по щелчку. Несмотря на то, что калорий много, они пустые. В настоящий момент в медицине есть термин «скрытый голод», как раз с ними я и хотела с вами, ими я и хотела с вами сегодня поделиться. То есть это хронический недостаток витаминов и минералов, необходимых нам для поддержания здоровья. Вроде бы вы питаетесь, вы даже переели, объелись и тяжело дышите, а при этом вы не получили ни достаточного количества микроэлементов, ни минералов, ни ресвератрола, ни каких-то фитостеролов. В общем, поели впустую, можно сказать. Что такое скрытый голод, если раскрыть скобки? Это и дефицит и железа, и недостаток йода, и витаминов критически важных для нас А, Д, группа В, витамин С, вроде бы все стараются и едят лимоны, квашеную капусту, но даже это, собственно говоря, не обеспечит вас всем, что вам нужно. И микронутриенты, которые вообще или очень быстро распадаются, или содержатся в очень маленьких количествах продуктов питания, селен, цинк, которые, собственно, продлевают нам жизнь должны, мы фактически их сейчас не получаем. Если остановиться поподробнее на каждом варианте, то это и иммунитет, и ваше клеточное дыхание, и скорость обмена веществ, в общем, все напрямую завязано на микронутриенты, а мы в итоге не получаем этого. Система спроектирована наша хорошо от момента, когда вы начали испытывать нехватку микронутриентов, до заболевания пройдут иногда несколько лет, и когда вы обратились ко мне или к вашему участковому терапевту, семейному врачу, к педиатру, для тех, кто уже обзавелся детьми, заболевание развилось, а у нас за плечами несколько лет дефицита питательных веществ. Здесь феноменально, как раз для меня было узнать, но я думаю, что и для вас, что программа компании GNS фактически предоставляет комплексное решение для того, чтобы предотвратить такие проблемы, а если они уже возникли, мы не опускаем руки, а можем сделать своего рода откат, восстановление и скомпенсировать те проблемы, которые уже начали возникать. Фактически, GNS действительно подошла очень интегрированно. Это и защита, и восстановление. И сохранение скорости обмена веществ с помощью комплекса для контроля веса дзен. И восполнение той нехватки питательных веществ, которую может быть человек испытывает каждый день из-за неправильного питания с помощью витаминного комплекса и МПМ. И нехватка энергии компенсируется с помощью вашего действительно феноменального энергетического напитка «Нево». В общем, действительно, с точки зрения семейной медицины, ну, GNS, можно сказать, превзошла все ожидания. Я думаю, что именно с этим и связан такой бурный рост популярности продуктов в компании GNS. Я хотела бы отдельно остановиться на продукте резерв, потому что нехватка питательных веществ, которую мы все испытываем, помноженное на агрессивное действие окружающей среды, а, к сожалению, мы большей частью все живем в городах, дышим не очень чистым воздухом, проводим большую часть времени в офисах, питаемся не очень, скажем так, правильными продуктами. Все это приводит не только к недостатку питательных веществ, но еще к ускоренному окислению свободных радикалов в тканях и повреждению. ДНК и белков. Все это со временем может вылиться в рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Резерв феноменален тем, что он и обеспечивает защиту от свободного окисления, то есть от повреждения тканей, то есть это потрясающая антиоксидантная поддержка. И Плюс ко всему еще и компенсирует нехватку питательных веществ Потому что никакой антиоксидант, скажем так, из тех, которые я знаю, сам по себе не сможет действовать адекватно, если нет еще и питательных веществ как базы для того, чтобы он работал. И ресвератрол, который содержится в продукте резерв, феноменален еще и тем, что он, скажем так, находится в своем биологически активном состоянии, потому что. Если, допустим, вы слышали, может быть, что ресвератрол содержится в красном вине, там он, скажем так, в неактивном виде это во-вторых, купит с консервантом в виде алкоголя. Для того, чтобы вы получили достаточное количество ресвератрола, надеясь, что он как-то поправит состояние дел в вашем организме, нужно выпивать в день несколько литров красного вина. Согласитесь, явно это здоровье нам никакого не добавит. То есть резерв фактически обеспечивает всю поддержку антиоксидантную, без того, чтобы дополнительно вас каким-то образом нагружать консервантами, и плюс в синергизме с обогащением питательными веществами, необходимыми для того, чтобы антиоксиданты работали. Анна, следующий слайд, пожалуйста. Все мы знаем, что сейчас, к сожалению, разве что, наверное, люди, проживающие в селе, и сами точно знающие, что они выращивают, могут рассчитывать на то, что они получат, хоть что-то из овощей и фруктов, которые они едят, потому что в сельском хозяйстве испытываются интенсивные технологии, э, ускорение выращивания и даже те таблицы, которые допустим, ваша покорная слуга видела еще 20 лет назад в учебниках гигиены питания, сейчас их можно просто выбросить, потому что в яблоке уже не содержится столько витамина С, железа и так далее, из-за того, что э, скажем так, производители собирают несколько урожаев в год, ускоряют рост сельскохозяйственной продукции, и, соответственно, нельзя рассчитывать, что от урожая к урожаю концентрация витаминов и минералов будет достаточно. Данные, которые я вот здесь хочу вам показать, демонстрируют, что фактически все питательные вещества, которые мы можем получить из еды, видите, это в большей части меньше 50%. И то вот этот слайд американский, ну, я думаю, что Джинес в курсе мнения американских врачей, но тут они явно переборщили, потому что нижняя строка витамин В12, вот написано, что из еды мы можем получить практически все. К сожалению, чем старше становится человек, тем меньше он может усвоить витамина В12 из простой пищи. То есть обогащение питания В12 у пожилых это особо актуальная тема. В основном мы недополучаем практически все питательные вещества из еды. Здесь вот то, что я привела синим цветом классические добавки, это тренд американский. В Соединенных Штатах Америки, ну и в Западной Европе уже начали пищу обогащать минералами. То есть там выпускается хлеб с железом и фолиевой кислотой, в злаки добавляют дополнительные витамины группы В, каши готовые, то есть которые вот запарили и едите. Да, в мюсли точно так же добавляют витамины. В детское питание давным-давно уже искусственно добавляются витамины, витамины и минералы. Но даже это не полностью обеспечивает к сожалению нас необходимым, потому что они в большей части химически синтезированные И не так хорошо усваиваются. Женес подошла к проблеме по-другому. Все компоненты продуктов GNS, они биологически активны. И тот комплекс, о котором я хотела бы вам сказать, АМПМ, хорош как раз тем, что, во-первых, он просто потрясающий. Я вот, хоть я и врач, но тут я не постесняюсь такой эмоциональной характеристики, потому что такого баланса я не видела нигде. Немножко отходя от темы, скажу вам, что еще когда я заканчивала медицинский университет 15 лет назад, о oh, боже мой, мне захотелось узнать, вот какие поливитаминные комплексы я могу назначать, в каких случаях пациентам я сделала что-то вроде исследования рынка, составила большую таблицу, выписывала, в каком продукте, сколько чего содержится и суточные потребности. Скажу вам честно, я не нашла идеального комплекса, который вот меня бы устроил для пациентов, допустим, перенесшего пневмонию, оперирована по поводу язвы и так далее. То есть фактически я была вынуждена назначать несколько, комментируя, что вот сначала вы попейте это с этим, а потом это. В общем, это сумбур настоящий. В комплексе НТМ все, что нужно. Просто вообще вот не нужно больше напрягаться, выдумывать каких-то, я не знаю, велосипедов, изобретать их Потому что, во-первых, подбор по времени дня, утро и вечер, как раз когда каждое биологически активное вещество имеет свой суточный пик всасывания. Да, спасибо, Анна. Это идеальная идея. Были попытки уже раньше на рынке как-то поделить на два, на три приема по всасыванию, но у них страдал состав. Здесь же научный подход, который был, собственно, приложен к этому продукту, он оправдал все. То есть, GNS настолько серьезно подошла к теме, что фактически аналогов в мире сейчас нет. Это я вам говорю, вот как врач, который э, занимается профилактикой заболеваний и лечением каждый день, и, естественно, я в теме постоянно нахожусь. Э, мало того, проблема еще и в том, что очень многие из нас работают с перегрузками. Современный мир очень требователен, и я думаю, что партнеров в это касается, наверное, на 200%. У вас очень интересная задача, скажем так, продвигать здоровье и молодость, но плюс ко всему вы нацелены на результат. Когда ты нацелен на результат, суточные ритмы зачастую сбиваются. Я точно так же ложусь зачастую поздно, встаю очень рано, в общем... Естественно, что со временем это вбивает наши суточные ритмы. Мелатонин, который вырабатывается в мозге, это такое вещество по типу гормона сна, он тоже начинает истощаться, если мы, скажем так, так, свои суточные ритмы сбили. В этом комплексе он тоже присутствует, то есть он нормализует суточные ритмы. И, естественно, это... Великолепная поддержка, то есть это не снотворное, а это именно подспорье для организма и для мозга в частности, для того, чтобы и усвоить эти питательные вещества правильно, и обеспечить нормальное восстановление организма грамотно, так как оно должно быть. Потому что без восстановления нельзя рассчитывать на то, что вы собственно, получите какие-то результаты от своего здоровья. Вот Это то, что касается комплекса EMPM от компании GNS. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Как вы считаете, вот про ожирение мы сказали, про голод сказали, что делать все-таки, если особенно лишний вес, голодать, соблюдать диеты? Какое ваше мнение? У медицины на этот счет мнение, скажем так, достаточно, как вам сказать, двойственное. Мы как двуликий Янус, есть даже такой анекдот, у, наверное, те, кто вот был в Новосибирске в конце июня, слышали, я уже рассказывала его, журналист у врача берет интервью, и спрашивает доктор, а что самое сложное в вашей работе? И врач подумал и ответил, надо узнать, что пациент любит есть больше всего и строго, настрого это запретить. Фактически мы так и делаем каждый день, честное слово, и те из вас, кто посещал участкового врача и ему назначали какое-то диетическое питание, прекрасно знают, что это просто мука настоящая, потому что ожирение требует от нас, как от врачей, назначать диету с жестким контролем калорий, потому что риски ожирения, как мы уже говорили, это болезни сердца, сосудов, диабет, и рак, и болезни суставов, остеопороз, и варикоз, и преждевременное старение. Естественно, мы хотим защитить вас от этого. И предотвратить заболевания и улучшить здоровье – это задача, собственно говоря, не только каждого человека, но и каждого врача. Но... Голодание замедляет обмен веществ. Получается, что я вам говорю: не ешьте того, не ешьте этого. Организм решает, что сейчас, наверное, война, голод, землетрясение, и разруха. И все, что вы съедите на фоне диеты жесткой, после этого будет откладываться. И как только вы начнете расширять свою жесткую диету, все это вернется в удвоенном размере. Те из вас, кто может быть практиковали какое-то голодание, знают, что значит минус 5 плюс 10. Это правило, которое, к сожалению, работает для систем голодания и для жесткого ограничения калорий. Следующий слайд, пожалуйста. Мало того, что фактически мы наберем больше килограммов, чем потеряли, когда голодаем. Диета ⁇ это опять-таки порочный круг. Ограничили поступление пищи. Недостаточное поступление ценных питательных веществ, разрушение здоровья, эмоциональный стресс. Как только слышишь, что доктор назначил тебе диету, все уже сразу хочется кушать. На фоне недостаточного поступления питательных веществ хронические заболевания обостряются. Ну и временный эффект ⁇ это то, о чем я уже сказала. В результате, в общем, собственно, ситуация с точки зрения классической медицины, как она присутствует сейчас, достаточно нерадужная. Дженесса из этого положения предлагает великолепный выход и просто замечательное решение. Система Дзен э, тоже уникальна, ну вот я буду очень много раз наверное, повторять это слово уникально, я надеюсь, вы меня все простите, потому что мало того, что она не требует от вас каких-то изнурительных диет, мало того, что Дзен позволяет сохранить активные обмены веществ, а без этого фактически невозможно похудеть. Мало того, что это очень сбалансированная система, и вместо того, чтобы вы теряли вес за счет мышечной массы, когда вы соблюдаете, скажем так, какую-то жесткую диету, вы теряете именно жир, потому что дзен активирует обмен веществ, и когда есть потребность в какой-то энергии, соответственно, при активном обмене веществ, жир сжигается. А за счет того, что питательные вещества поступают как надо. Мышечная масса как раз будет не только не разрушаться, а она будет, скажем так, усовершенствоваться. Поэтому мышцы будут крепче и они будут эффективнее работать. А работа мышц, опять-таки, активирует обмен исчез, потому что основной потребитель вообще глюкозы и жира в организме – это мышцы. Если мышцы работают, если мышцы эффективно активны, это значит, что фактически они будут потребителями, того жира и вообще тех калорий, которые вы съедаете. И плюс ко всему, кроме этого, дзен помогает еще и контролировать голод, потому что если вы испытываете патологическое чувство голода, а у людей с лишним весом это просто один из основных симптомов, то что бы вы ни делали, как бы вы ни изнуряли себя каких-то тренажерных залах, после этого вы уходите, съедаете вкусный тортик, там, кофе с шоколадочкой и прочие, прочие вкусняшки, и вся работа на смарку. Почему, немножко я, наверное, больше времени займу, но мне так хочется вам это объяснить, почему получается, что у людей с лишним весом аппетит сильнее. Жировая ткань – это фактически гормональная бомба. Если раньше вы думали, что жир это просто такая тепловая прослойка, мягкая подушечка и что-то такое, к сожалению нет. В жире содержится уйма активных клеток, которые вырабатывают гормоны. Женские гормоны – эстрогены, поэтому у мужчин с лишним весом могут быть проблемы в половой сфере. И еще и э, гормон лептин, который, к сожалению, тоже стимулирует аппетит и получается замкнутый круг. Чем больше жира, тем больше аппетит и опять больше веса и жира и все. Поэтому дзен подошел просто феноменально именно с той точки зрения, что вы и контролируете аппетит, и потребляете все необходимые питательные вещества, то есть нет скрытого голода и нет порочного круга по стимуляции аппетита. И сжигаете жир, поддерживая именно правильный уровень обмена веществ. То есть вы не портите свое здоровье диетами, а вы наоборот оздоравливаетесь, уменьшаете те риски, о которых мы говорили помните я вначале начале говорил о том, что к сожалению и недостаток микронутриентов и э, лишний вес приводит к тому, что мы ускоренно состариваемся хочу вам сказать, что вообще мы стареем с прогрессом в медицине с улучшением условий жизни, условий труда все население планеты стареет э, в России я не исключение у нас э, фактически э, Скоро мы придем к той ситуации, что на каждого пожилого человека, пенсионера будет приходиться один работающий. Поэтому, естественно, каждому из нас хочется сохранить себя в трудоспособном виде, в желании жить и наслаждаться жизнью как можно дольше. Это нормальное желание для всех. Но есть одна проблема. Когда мы питаемся неправильно или даже думаем, что питаемся правильно, мы не получаем микронутриентов, что укорачивает ДНК. А возраст биологический наш, собственно говоря, не измеряется цифрами в паспорте и даже какими-то костными изменениями, а именно длиной ДНК. Именно укорочение ДНК фактически приводит к тому, что организм не работает как надо и стареет быстрее. То есть правильное питание критически важно для сохранения здоровья. И мне, извините, вот не хватило терпение перевести ту картинку, которая здесь приведена, я вам так расскажу. Фактически это вот то, что я сказала, то есть правильное питание критически важно для правильного, скажем так, американцы сказали, здорового старения, да. 44% всех неинфекционных заболеваний оканчиваются смертью до возраста 70 лет. То есть подумайте только, 70 лет это еще не такой глубокий старик должен быть, но, к сожалению, у многих жизнь обрывается раньше без связи с инфекциями, то есть именно по причине того, что что-то было не так в образе жизни. Примерно треть раков можно предотвратить мероприятиями по правильному образу жизни. 80% заболеваний сердца, инсультов и сахарного диабета предотвратимы. Как же это сделать? Исследователи сравнили образцы ДНК, и по длине ДНК, собственно, то, что я сказала, можно судить о реальном биологическом возрасте. Анна, можно следующий слайд, пожалуйста? У людей с лишним весом ДНК короче, то есть они фактически старше, чем их товарищи, у которых вес меньше и двигаются, которые больше. По биологическому возрасту те из нас, кто сидит в офисе, фактически лет на 10 старше, чем физически активные люди. Сидячий образ жизни ускоряет старение, но мы же, многие из вас, именно этим и занимаемся. Мы сидим в офисах, врачи, бухгалтеры, учителя. В общем, куда ни пойди, очень многие из нас вынуждены так работать. Это не изменится в скором времени. Что же делать? Джинес предлагает нам ответ на вопрос, Клеточное старение можно предотвратить. Finity фактически является очень многоплановым продуктом. Мало того, что это не только поддержка здоровья, но это еще и активация генов для того, чтобы теломеры удлинить. Наверное, партнеры GNS уже в курсе, что такое теломеры. Вообще Джинс можно поставить отдельный памятник за скажем так, пропаганду не только здоровья, но и вообще знаний в области биологии для тех из вас, кто забыл, что это такое. Я напомню, теломеры – это концевые участки хромосом, которые отвечают за то, чтобы защищать хромосомы от укорочения. Со временем теломеры укорачиваются, а теломераза, которая должна была бы их достраивать, она, скажем так, прекращает работать. Так вот, ДНС при помощи, своего, я считаю, гениального научного коллектива, разработала комплекс, который содержит в себе сбалансированный состав не только нутриентов, но и особо запатентованную форму для того, чтобы активировать теломеразу, то есть восстанавливать длину хромосом. Ну, это феноменально, потому что иммунная система зависит от клеточного старения возраст, в от клеточного старения, повреждение сосудов – это клеточное старение, бляшки, инфаркт инсульт – клеточное старение, рак – точно так же. То есть Finity поддерживает естественное восстановление механизмов сохранения ДНК в том виде, в котором, собственно, вы ее получили от мамы с папой. Вот тут написано по-английски, я прочту по-русски. Препараты ТА-65МД – это, собственно, лекарственное вещество, ну не лекарственное вещество, а, я могу сказать, пока научное вещество. За рубежом оно продается и в качестве лекарственного препарата, в России его нет в отдельном виде, которое активирует теломиразу. Но за рубежом, например, цены на препараты, содержащие и 65 мд просто заоблачные, и при всем этом это все равно не финити, потому что там нет поддержки для того, чтобы это вещество работало. Поэтому это фактически эксклюзивная разработка GNS. И Мало того, она опять-таки биологически активна и основана на продуктах растительного происхождения. Именно поэтому эта система работает. В общем, что сказать вам? Я восхищаюсь продукцией GNS, потому что это действительно комплексный подход к здоровью и продлению жизни. И я думаю, что вы все заслуживаете отдельных аплодисментов за то, что вы, скажем так, помогаете людям сохранять здоровье. Я желаю здоровья и вам. И если у вас есть какие-то вопросы ко мне касательно каких-то медицинских аспектов, связанных с продукцией GNS или со здоровым образом жизни и предотвращением заболеваний, я буду рада ответить на ваши вопросы. Так, вижу первый вопрос. Можно ли употреблять беременным резерв и MP? Да, Евгения, можно, потому что, как я еще раз говорила, вот скажу опять. Вообще, наверное, если у вас есть знакомые беременные женщины, или вы сами ожидаете ребенка, вы знаете, что фактически мы начинаем с обогащения питания свое знакомство с теми, кто э, собирается вообще завести ребенка, или кто уже забеременел. Мы рекомендуем фолиевую кислоту, мы начинаем вас мучить анализами крови, чтобы... Да, спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Анна. Мы назначаем железо, если там какие-то проблемы с гемоглобином, начинаем вам рекомендовать витамины группы В. В общем, фактически мы только то и делаем, что обогащаем питание беременных женщин. Я даже не знаю, вот может быть, в следующий раз я расскажу вам про то, как Всемирная организация здравоохранения относится к питанию беременных женщин и какие последние рекомендации. Так вот, идеальный баланс витаминов и минералов очень важен во время беременности. Беременность – это, скажем так, Вроде бы процесс физиологический, задуманный так сверху, что вот он протекал в определенных стадиях. Но система устроена следующим образом. Сейчас отвечу на следующий вопрос. Я так вижу, уже эту народ дискуссию начал серьезную. Система устроена следующим образом. Когда беременность начинается, какое-то время от вас, как от женщины беременной, не требуется очень много питательных веществ. То есть беременность наступила, если какой-то уровень, скажем так, микронутриентов есть, иначе это вообще все грозит бесплодием. Но чем больше плод, тем больше он потребляет питательных веществ. Баланс устроен таким образом, что есть у вас, нет у вас железа, есть у вас кальций, нет у вас кальция – все это будет отправлено ребенку, потому что он должен сформироваться. Только, скажем так, женщина, находящаяся в крайней степени истощения, не сможет ребенку обеспечить это все, и тогда беременность вообще, собственно, не будет очень успешной. Да? Но э анемии у беременных женщин э чреваты не только проблемами, э скажем так, с развитием ребенка и правильным формированием его органов. Было доказано не так давно, что анемия беременных фактически в очень большой части случаев связаны с риском ожирения и сахарного диабета второго типа у ребенка в будущем, когда он вырастет. То есть задумайтесь только. Возможно, что опять-таки вся эпидемия ожирения, которая происходит сейчас в мире, это результат анемии, которых очень-очень много. Я ставлю диагноз анемия беременных просто вот каждый день через день. Вот так. ЭМПМ. А и резерв – это прежде всего э, обогащение питания, сбалансированное, правильное, научно обоснованное обогащение питания. Оно никаким образом не может простимулировать какую-то там преждевременную родовую деятельность, потому что прежде всего, ну, как вы представляете себе, вот вы на секундочку вообразили себя, я не знаю, в горах Альп или где-нибудь на Кавказе, у вас ферма, и вы вкладываете... Э, Максимум усилий в то, чтобы вырастить идеальные продукты. И вы питаетесь ими. Разве будет это стимулировать каким-то образом преждевременные роды? Абсолютно нет. Дженес сделал то же самое за нас. То есть фактически вы получаете концентрат правильного питания. То есть мы обогащаем питание для того, чтобы получить то, чего мы не можем получить, перекусывая снеками в офисе, просыпаясь, еле продирая очи трясясь там в метро или как-нибудь еще по дороге на работу. Ваша покорная слуга не каждый день обедает, потому что наплыв пациентов большое, потом надо туда и сюда, и не знаю, куда еще. Поэтому э, вот, вот просто нереально что-то плохое сделать беременным этими продуктами, а вот только хорошее – да. Потому что вот я даже вижу тут, к сожалению, сейчас сейчас я промотаю, я пока тут вещала, не, не все прочла, что вы написали. Тут кто-то написал насчет того, что у нее не было токсикоза. Так вот я могу подтвердить это на 100%, потому что токсикоз беременных частенько возникает потому, что, скажем, организм беременный не был подготовлен к этому. Считайте, половина генетического материала – в плоде не ваши. И иммунная система должна каким-то образом адаптироваться к этому. Эм, насколько иммунная система состоятельная, правильно ли все это пройдет или с какими-то сбоями и так далее, это вопрос э, опять-таки к тому, насколько организм готов. Если э, организм женщины, э, как скажем, работает правильно, то и токсикозов меньше. Заметьте. Кто-то, может быть, поспрашивайте своих бабушек, дедушек, чтобы они рассказали вам, видели ли они в селе у многих прям токсикозы через раз, как сейчас. Вот. Ваши бабушки и мамы не так часто страдали, я уверена, токсикозами, как все это происходит нынче с нашими интенсивными системами производства продуктов, которые можно уже назвать, наверное, не едой, а кормом для людей. Поэтому, что касается продукции компании GNS для беременных, противопоказаний никаких нет. Вот тут пишу насчет вопросов к рекомендациям достижении врача-гинеколога. Не бросайтесь камнями в своих врачей. Дело в том, что в России, ну и я думаю, что во всех странах СНГ сейчас еще рецептика как наука находится в несколько, ну, не зачаточном уже уровне, но, скажем так, в развивающемся. Мне повезло семейную медицину изучать под патронатом наших, как говорит наш президент, западных партнеров, поэтому, собственно, база моих знаний по профилактике вот создавалась с их уже участием. Северо-Каролинский медицинский институт патронировал нашу программу подготовки семейной медицины. Соответственно, для меня в порядке вещей, то, что вот здоровье это не только проходить регулярно медосмотры и делать гимнастику, но еще и как-то думать о том, насколько сбалансирована твоя жизнь и как ты обеспечиваешь вообще функционирование своих органов и систем. Потому что фактически от системы здравоохранения по-честному Зависит э, не так много. Мы просто источники информации для вас. Вот. Так что вот так, так. Что еще за вопросы? Так. Кормящим мамам то же самое. Это обогащение питания. Все, кто кормил, знают прекрасно. Ой-ой-ой, э, тут уже пациенты пишут мне. Все, кто кормил грудью, знают прекрасно. Врачи назначают поливитаминные комплексы, потому что опять-таки в молоко будут уходить все питательные вещества, предназначенные для вас. И если вы вовремя себя не прикроете поставками питания адекватного извне, просто при прекращении кормления грудью вы обнаружите, что у вас посыпались волосы, зачастили к стоматологу, ну и прочие всякие «радости» в кавычках. Так, какие еще вопросы? Вот народ, смотрю, уже обменивается опытом. Так, так, так, ну вроде бы я на все ответила, я так понимаю. Ага, так, при простате могут наши продукты помочь. Эм, вот помните, я сказала, что гормональный баланс, э, скажем так, нарушается при проблемах с лишним весом. Опять-таки, это можно решить, потому что гиперплазия простаты у мужчин, вот доброкачественное изменение, аденома простаты еще говорят так. Это, скажем так, тоже своего рода гормональный сбой. И избыток женских половых гормонов приводит к тому, что могут формироваться такие узлы в простате. Если нормализовать вес и обеспечить адекватную поддержку питания, конечно, риски ваши для здоровья уменьшатся, и в том числе и с проблемами в простате. Так. Вроде бы я а насчет рака я вот ожидала этого вопроса. <смех> не знаю, знаете ли вы, но вот, допустим, в Израиле наши коллеги, у нас просто был такой опыт одно время, ну, многие в этим, с этим сталкивались, не все онкологи, скажем так, России могут справиться со всеми онкозаболеваниями. И бывают ситуации, когда мы отправляем пациента за рубеж на консультацию, разработку, лечения. Так вот, в Израиле, например, для того, чтобы пациент лучше переносил химиотерапию, они используют обязательно внутриподдержку, Потому что от того, насколько тяжело или легко пациент перенесет, вернее, то, насколько пациент перенесет химиотерапию при раке, очень во многом зависит опять-таки, насколько его организм был готов к этому удару. Химиотерапия, к сожалению, убивает не только он клетки, она повреждает и клетки здоровые, для того, чтобы вообще иммунная система как-то выстояла в этом э, всем процессе и восстановились ткани быстрее. Для этого, соответственно, они должны получать все, что нужно. Пищевые добавки GNS, вот не могут ничего сделать с раком. Я слышала про мифы про то, что вот там могут ускориться опухоли. Поймите такую вещь. Ткани опухоли это как буйный подросток. Буйного подростка невозможно уговорить вести себя правильно. Он все равно будет совершать преступление, вот, потому что он буйный. Есть у вас, нет у вас, он все равно все заберет. Так же и здесь. Опухоль, скажем так, клетки опухоли чем они отличаются от обычных клеток, у них не работает механизм укорочения теломер. Вот не работает он. Они размножаются и размножаются, размножаются без конца, пока не останется места ни для кого больше, кроме них. Соответственно, будете вы им давать питательные вещества, не будете вы им давать питательные вещества. Если нет, они просто заберут все, что у вас осталось, вот и, собственно, все. Так что внутрь поддержка в западных странах при лечении онкозаболеваний практикуется в комплексе, безусловно, с нашими методами. То есть это и оперативные вмешательства, и химиотерапия, и гормонотерапия. Но это вопросы онкологов уже. Вот. То есть правильное питание – это все равно ключевой момент. Опять-таки вспоминайте мою картинку про Альпы, горы и так далее. Вы можете самому себе сказать – если я уеду в горы и буду питаться идеально, это может стимулировать рак. Но никак. Правда? Вот. Еще вопрос? Есть? Или... Барбара. давайте вопросы оставим. Хорошо, без проблем.